Рыболов. У каждого стоит вопрос, как сохранить рыбу, довести домой, ну, чтобы она не пропала, потому что в там жарко да, часто пропадает рыба, тем более такая вот как лотва, бустера. Я вам покажу сейчас, как я искать, это делаю я. килограмма и это не так много как вы, вам кажется теперь я беру паприку паприка у меня ну, для вкуса формат Давай мы перемешиваем, чтобы она покраснела. Красненькая была. Она просто. там лотвичку жарко в любом случае она у меня встуится пропадет потому что ну как охлаждать ее негде это не холодить ни самой там приехал я ее сразу потрошил промыл ну, просто обмакивать в соль и уже улаживать в другой ящичко Натираю соли, чтобы аж по чешуе, и уложу слоями хорошо, а потом мы еще чуть-чуть подсыпим. Вот сколько я лет рыбачу, у меня рыба не пропадает, когда говорили там не потроши, зачем ты это делаешь, они потом выкидывают ее, а у меня рыбка остается. И немножко присыпем еще. Так, ну уже последний ребешек уложим. Сейчас покажем, что дальше делаю. Это сегодняшний улов за утро. Так, утрамбовали что соль осталась чуть-чуть сверху лучше присыпем потому что соль сверху потом она вниз опустится а этим может быть меньше достанется так рыбу засолили теперь нам надо ее опустить в яму придавить гнетом пойдемте посмотрим как это делаю я копал ямку покажите пожалуйста вот ямка здесь будет прохладненько и наши рыбки будет здесь прям просто чудесно да, здесь прям холодочек ставим судочек и сверху еще один такой же я его не обтер всех вот такой же ставим, накрываем для гнета. Рыба у нас потрошённая. Уже в любом случае она не вздуется, не пропадет. Завтра утром буду вывешивать уже на месте сушил. Так что подписывайтесь на наш канал. До новых встреч. Пока. Пока. Конечно, мне немножко жалко Вылезай из банки, бедный червячок Ты пошел напрасно со мною на рыбалку На червячка я плюнул и сяду у реки А теперь ты гребко привязан леской к палке Но если разобраться по всему червяки, Я сижу у речки, мысли душу бой, А над бой, солнышко встает. Нас кто-нибудь, когда-нибудь, на бой, бой, на бой, бой, бой, Обязательно морду наплюет